Привет, ребята, сегодня мы будем открывать такую, такую машину, смотрите, вам. Ой, наверное, там еще есть, хочешь? Да, конечно, есть. Ребята, у Бори такая же самая машина. Ой, не батарейки или батарейки. Примите какие-то площади это мне народ принес папа заказал у него чтобы снять отдельное видео а зачем отдельные колеса Крутая машина, да? Да, крутая. Даже ее расположить, чтобы она вокруг А где она выключается, папа? Где мама посмотрит, где она выключается. Где-то она. Да, мама посмотрит. Где выключается, покажите? А вот это. Круто? Ты хотела поймать ее? Да, она хотела ее поймать. Ура! Вау! Машинка делает. Машинка делает. А вот эта деталька. Хоть поймать! Хоть поймать! поймать! Поймать кот и убори такая же самая. Не знаю, может у тебя хороший. Так у него же такая же самая. Ой.